Время подошло, давайте мы сразу начнем, потому что время. Значит, уважаемые друзья, сегодня у нас сейчас следующая встреча депутата Государственной Думы значит, Российской Федерации Арефьев Николай Васильевич является первым заместителем Комитета по национальной политике значит, Государственной Думы. Значит, я сразу договоримся, значит, как я уже ранее сказал, значит, поднимается, вопрос задают, представляется, значит, так, и четко по экономической политике. Прошу прощения, по не национальному, по экономической политике. А, поэтому мы начинаем. Сегодня встреча с предпринимателями Республики Калмык, которые сегодня пришли, выслушать Николая Васильевича, значит, и, естественно, конечно, задать те вопросы, которые вас интересуют. Договорились? Сперва, значит, вступительное слово Николая Васильевича, Потом начинаются вопросы. Все, Николай Ачевич, пожалуйста. Глухука Виктория Анатольевна. Виктория Анатольевич. Либо туда, все да? уходят, и там очень еще лучше. Да, то есть то прямо на вопросы с задавать. <клышны> Здравствуйте всем присутствующим. Бухука Виктория Анатольевна. А, хочу сказать о наболевшем. Наш поселок находится в двух километрах от города Илисы. Мы являемся частью города Илисы. Но на сегодняшний день у нас остро стоит вопрос с водоснабжения. К сожалению, воды нету. 20-21 год нам только обещают. Вот у меня есть мои обращения, есть обращения администрации, мэрии, Министерства юридических Коммунального хозяйства. Но пока дальше обращения это не уходит. Хотя в свое время обращалась к Путину в 16 году, в 2015 году обращалась к правительству нашей республики. Ну вот пока, пока все так печально. Вчера буквально 3 часа сама засекла время и я искала водовоз. Для того, чтобы детям просто в бассейн воды набрать. Это ужасно. Родники пересыхают, зима. Ой, зима прилипает. И... Воды нету. Водоводоводить два машины? А, на сегодняшний день у нас работают поселки 5 частных водоводов. Два из них поломаны. У двух водоводов родники пересохли. А, вчера еще была проблема с какого так называется белой водопорная водо башней. Угу. У них там какая-то протечка была. Даже даже в городскую воду я не смогла заказать. Я извиняюсь, конечно, что это эмоции. Пойму, не постирать, не приготовить, идем и не можешь. Да, это Извиняюсь, но это невозможно. Мы спим здесь в авариям, а мы живем в пещерах. с бассейна воду отпускаем с бедрами, потому что это вообще невозможно. Я одинокая мать двоих детей, один из детей инвалид. – А у вас когда-то водопровод был? – а, Водопровод был до 1991 -го года, с 1991 -го года э, водопровод сломался, потом, я не знаю какими силами, или частными, или физическими, или еще какими-то, его просто демонтировали, э, как сказали, впоследствии металлолом, скорее всего, ушел куда-то. А новые водопроводы, насколько ну, сколько там его Новый водовод сделали в поселке Солнечный 3,6 километров, в поселке Аршан 3,3 километра. А на сегодняшний день разработаны второй и третий этап, где 19 километров в общей сложности. Ну, Наша администрация почему-то затягивает. Хотя Республика Калмыкия деньги выделила, город и листа, в принципе, тоже в последнем чтении бюджета они рассмотрели, и деньги нам выделены. Получается, 50% дает Республика, 50% дает город. Деньги выделены, Управление строительства на сегодняшний день разрабатывает проект... Образовывается да, Это черта города. Мы находимся только в двух километрах буквально, считается 1300, Три с половиной куба. этого Это нам хватает буквально, я не знаю, вы в городе живете, по счетчику платите. У вас три с половиной уходит, наверное, кубов 6, 7, 10, в зависимости от количества семьи. Виктория, а скажите, пожалуйста, а вот если с листы выберете воду, да? Заказывать. Мы заказываем разную воду. Есть родники в поселке алла да. есть родники. Сейчас, в последнее время, я беру батулинскую воду. А, у него так? Да. Ну, не знаю, так она называется в простонародье, батулинская вода. Да. С бургусты привозят. Ну скорее всего, батулин приватизировала людей. А, а вы не, не узнавали, почему все-таки с такими темпами строятся водовод? Если деньги выдели. А у меня нет. сейчас есть уже связь, я только что вот пришла, у вас я была в управлении строительства. Он мне все уже два года завтраками кормит. Есть когда выборы у нас. Они что-то делают или нет? Ничего не делают. Вот а все ничего. Сделали в девятнадцатом году и все. С 2019 -го года ничего не делаешь. Выборы, было Выборы было. были, получается, в Девятнадцатом. Ну вот, они получается перед выборами нам доделали все. А, и на этом все закончилось. Первый этап. Первый этап. Второй и третий и все. Это 19 километров на следующий этап, то они с не приступали. Девятнадцать километров нет, не приступали ни второй, ни третий этап. Я не знаю, когда это будет. А в тех вот водопроводах, которые по первому этапу они сделали, там вода есть? Там вода есть. Там вода есть. То есть, а вы уже по другой этапу попали. Да, ну, получается же идет как начальная новая, ну, ну, начальные опы. улицы, получается, угу. там есть уже вода. Угу. Хотя на тот, на тот момент была в 2018 году Министерстве ЖКХ Ткачева. У меня была прямая линия с был представитель от Путина, не помню какого фамилия, с нашей стороны был Батмаев на тот момент. Мы вот в Белом доме заседали, не помню, комната, в каком-то кабинете я сидела у Беляева. Батмаев был на втором этаже, и представитель Путина был в Москве. Они тогда прям честно клелись, что с 31 декабря 19-20 -го года ленточку за моей калитки будут резать. По сей часу эту ленточку. Ножницы приготовила лежат. А сколько надо километров провести? 19,5 километров? 19. Да, получается, на сегодня... Это уже разводка попал, а на сегодня Да, понятно. Они, получается, уже подсоединились к этой белой водонапорной башне, а теперь нужно провести по самому... А, нет, грубо... Так, сколько здесь? А здесь они не пишут. Ну, вроде бы, если не ошибаюсь, 19, могу ошибаться. Или, может быть, 19 километров, второй этап, третий этап, еще там сколько-то километров. Но ну, просто если бы они провели хотя бы второй этап, это уже 70% процентов получается поселка было бы с водой. И самое главное в этот второй этап входит у нас школы две, детский сад тоже два детских садика. У нас вот на сегодняшний день даже школы и детский сад находятся без воды. Амбулатория. Амбулатория, почта, все вот такие организации у нас нет водопровода. А как вот в школе горячее питание? В школе горячее питание давую привозится за воду. Также заказываются водовозы, очищаются, фильтры стоят. В садике тоже, знаю, фильтры стоят, у них, потому что наоборот, в садике реклама вот этих фильт... аквафор. Потому что у них вода, получается, в бассейне чистится аквафор. А на сегодняшний день у вас проблемы появляются в связи с тем, что, например, у вас эти водовозы, которые 5 водовозов, они, в принципе, не в силах справляются вот с этой ситуацией, да? Они, а да, потому что ну, население 4000 жителей, и на них всего вот у нас 5 водовозов. Еще Два на сегодняшний день сломаны, потому что я вот две недели ждала одного, вот, все время, который мне приводится, но до сих пор не выздоровел. Сначала да. машина была полом, теперь он заболел. У, -у, -у. А у нас выходит, что на воду мы тратим больше денег, чем на свет или на газ в летний период. Три водовоза, вот у меня маленькая семья нас трое человек, но мы три раза в месяц заказываем воду. И 3900 выходит только на воду. А сколько стоит вода? 1300. 1400? Нет, 1300. Это стоит 3 куба. Ну, один водовоз. Один водовоз, 3 куба. Ну, там 3-3. Вместе, я не знаю. Не замеряла эти почки. Значит, где адрес? Мой адрес – город Ириста, поселок Харшан, улица Мира, 56-2. Я вот сегодня управление управлении пригласила 5, 6, к себе на неделю прожить в полном составе и в наших Спасибо. условиях потаскать воду. Придут? Нет, не придут. <сíbat> <сíbat> <сíbat> Нет, ну я, конечно, утрирую. У меня, конечно, стоит моторчик. Естественно, я же не напрягаю своих детей, потому что одинокая мать, я не могу детей заставлять искать воду. Это мы в насилие. Я поставила моторчик, но тем не менее... Вода проблема. Вода, вода проблема, во-первых. Во-вторых, моторчики часто ломаются. Жёсткая а ну, вода. Хорошо, Спасибо. Хорошо. Спасибо. Конечно, такой Соседние наши регионы, Ставрополь и Ростов, они воду нам не дают, потому что им не хватает самим, своим жителям. И у нас эта проблема возникает. Мы как бы, стараемся как бы, этот вопрос решить. Но, к сожалению, вопрос по водоснабжению находится в контроле значит, правительства Российской Федерации, других значит, отраслевых министерств. Ну, два года мы только слышим обещания. По крайней мере, эта проблема она стоит все время, но, к сожалению, вот и мы не там. Поэтому, друзья мои, если есть вопросы, давайте мы начнем от э, предпринимателей, которые сегодня здесь присутствуют. Пожалуйста. Или выступление? Или можете выступить, пожалуйста, пройти сюда. Уж не обязательно выступление, просто разговор. С вас. Да, Спасибо завтра. большое за да, внимание. Да, да, да. Добрый день, Николай Васильевич. Привет. Приветствую вас. Здесь у нас на калус Газимлин. Я являюсь руководителем оригинального а, отделения общественной организации а, предпринимателей опоры России. У нас в республике порядка 9 тысяч субъектов МСП. Но ну, все говорят МСП, да, это малое среднее предпринимательство, но мало кто МИК. У нас на самом деле из этих 9000 э, субъектов МСП 8800 – это субъекты микро предприятий. Критерии ну, – это до 120 миллионов оборотов в год да, и до 15 человек численности соответственно. Это то, что МИК. Мало это от 120 до 800 миллионов, да, и средние это 800 миллионов и выше. Так у нас мало всего лишь там порядка 150 предприятий, а средних предприятий у нас всего лишь 700. То есть говорить об этом сегменте нам надо, ну, вот, непосредственно у нас в колонке, это говорить именно о микросегменте. Из этого микросегмента у нас вот, 8 800, то есть это вообще курт, да, чем соответственно... Больше предприятия, тем она более тем, соответственно, Чем меньше, соответственно, на все такие кризисные внешние факторы она влияет на моментально. То есть выручка всегда уязвима, соответственно, все какие-то такие факторы, которые сейчас сыграли, пандемия, локдаун, да, соответственно, она полностью, она не просто чем-то задевает э, эти сферы, она полностью выбивает в как этап. И, да, и правильно, конечно, потом говорят вверху, то, что ну, эти же предприятия быстрее возрождаются. Да, они быстрее возрождаются, но когда есть условия для того, чтобы они Чисто А чисто ну, психологически люди могут потом уже туда, соответственно, идти. С этих 9 тысяч у нас с порядка больше, наверное, 30% как раз таки в сфере сельского хозяйства задействовано. Ну, у нас в основном, это, конечно, конечно животноводство. А, остальная часть это сфера услуг и торговли, да, ну, то, что сосредоточено ну, в основном в городе. Как раз -таки. Из этих вот 3000 ну, вот сельхозников а, как раз-таки ну, ну, большая часть страдает сейчас от ä, такой серьезной проблемы с экологическими Вот в этой части да, я хотел бы предоставить слово, вот у нас, если можно. Говорю, конечно, конечно. А он, Константин Иванович, он является у нас как раз-таки в опоре в России руководителем Всероссийского комитета. Константин Иванович. Скажите. Бибеев? Да, да. Да, Константин Иванович Бибеев. Я понял Николай Васильевич Николай Васильевич Николай да? Консервант да. Да. Я что-то хочу сказать. Я в последнее время, вообще-то я не публичный человек, но вы составляете. А это первый раз пенсионеры со мной разговаривали, я там лекцию читал. Но кто будет у них не везет. Сейчас кому не Хотя я сам единственный раз был членом КПСС, и то под автоматом доставили, потому что поставили руководителя в 70 е годы. И я был только в одной паре. Но это к слову. Я сейчас являюсь председателем ассоциации предприятий Аграреса, фитомолировации Юго России. нам входят 6 субъектов и те предприятия, которые там работают по этому вопросу. Но работают, это сильно сказано, Сегодня проблема о пустыне не только в Калмунгии. Я 16 лет работаю в управлении главкой черных земель по восстановлению черных земель и Всего 35 лет у меня сельскохозяйственного стажа, а 1 июня 50 лет трудового стажа. Но я убеждаю, что мы что-то не туда идем, и куда мы пройдем неизвестно с этой властью который сегодня руководит не только нашей России, республикой и так далее. Я вам пример приведу, что вот эта проблема пустыни это юга России. Шесть субъектов Российской Федерации уходят к нам. В апреле месяце две недели я был в Москве, с этой проблемой сделал выступление подготовил, проспекты сделал, всю историю этого предприятия нашего управления. И что вы думаете? Я неделю не мог попасть в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Те мои друзья и знакомые, которые работали, их уже нет. Их повыгоняли одна молодежь. Им. Допрос устраивает. Зачем, кому и почему это я, почетный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 30 лет, 35 лет стажа, не могу попасть в здание Министерства сельского хозяйства. Mm -hmm. Ну и что, неделю <свят> поторчал, пошел в Госдуму. Ну хорошо я туда прошел. В аграрном комитете собрал депутатов Астраханской области, Дагестана, Ставропольского края, Калмыкии. Провели заседание, я им рассказываю... Они тут же при мне написали письмо Патрушеву, чтобы он принял меня, как от Госдумы. Ну я два-три дня подождал, нет результатов, повернулся, уехал домой. У меня денег нет, сидит в Москве. Приехал домой, помощник звонит, вам назначена встреча. Я говорю, я уже дома, ну давайте, приезжайте. Через два дня я был там, пришел помощник. Уже на проходной лежит пропуск на меня, все, захожу. Помощник говорит, министра нету, первого зама нету, они по моделям. Они поручили встретить вас двух директоров департамента, растениеводство и миллиорацию. Я говорю, ну и так пойдем. Ну ч ⁇ пришли молодые люди, билеты как на меня смотрят? Вообще ноль, даже не знают, где находится в нас и где Черные Земли и Кизарский пустыня. Целый час я ему лекцию читал, оставил пакет документов со всеми письмами и так далее. Я говорю, руководству передайте. Раз вы там сами ничего не будете. Единственное, что я с ними сделал, на память сфотографировал. Это они могут. Ну ладно, чертики. Приехал тишина, но потом звонят через неделю. Первый зам сказал: напишите приветственный адрес. Я книгу пишу о главке черных земель и У нас была история богатейшая. 52 предприятия к нам входило с 6 субъектов юга России, Подчинялась Калмыкии. В 1971 году это управление было открыто благодаря Гордовикову Васану Васильевичу. Это первый департамент Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, который находился в субъекте, а не в Москве. Здесь. И подчинялись весь юг России к нам подчинялся. Это богатейшая история. Ну, удачно в 90-е годы это все похоронили, но управление до сих пор живое. Я был начальником управления. 16 лет там работал. И что? Они просят мне на мою же книгу, которую я делаю, чтобы я написал приветственное адрес. Чтобы ума не хватает пару слов благодарственных написать. Это как понять. Но написал я, правильно и до сих пор молчат. Потом звонит, проблема страшная по пустыне. Минводов мне звонит, говорит, приезжайте, круглый стол будет. Э, там э, мы вам даем выступить, выступление подготовить. Хорошо, приезжаем в Минводе. Два дня там поболтался. Никакого круглого стола не было. Выставка была. Все все ждут, когда нас барин приедет патрусы. Приехал, на полдня опоздал, 5 минут поздравил, всех замов к себе и уехал с губернатора стал края. И все, круг нет, нет круга. Я этим депутатом обернулся, ну что, Дум, все сломали, все перевернули. Да пошли вы, повернулся я уехал. Единственным, когда уезжал, подъехал первый зам к Я говорю, Джамбулат Кизирович, проблема же, говорю, да? Как? Все, все, мы через две недели к вам приедем кому-то, там проблема действительно ага, межрегиональная, надо ее решать и так далее. Месяц проходит, он едет. Это как понять? Я не знаю, чем Москве там занимается, я его вот без понятия. Охраны понаделают, что там в менсирхозии. ценно есть что-нибудь, а? Хрен зайдешь туда. Специалисты там очень цены. Да, пацанов мы наставили, они всегда ничего не знают. Они приезжают в наши калмыки. Раньше я вот если вы 16 лет работал. К нам в 15 лет один раз, первый раз приехал директор департамента, был у нас Путякин. Так он ночью в поля объезжал, смотрел. Мы парами светили. Ну какого человека было. Да, И он помогал, действительно, бах, его сняли, команда другая прошла, команда прошла. Но другая команда пришла, приезжает сюда, по три дня в гостинице сидят, не утосуживаются прийти в управление на два предприятия здесь, российских, наших, здесь, голнуть, три дня в гостинице сидят, а он на предприятии познакомиться, посмотреть, на людей не пришли. Вот такие вот руководители сейчас России правильно. Проблема страшная. Дагестан, Чечня, Ставропольский край, Астрахань, Калмыкия – Это наш субъект, который уходит к нам песок. Я вот говорил, когда в Краснодаре Ассад там выступал, я им говорю, вы начнете кричать тогда, когда пыльный бури Калмунхии накроет Краснодар, Ставрополь, Ростов. Вот тогда вы запоете. А сейчас тишина, никто. Проблема страшная. Я вот за позавчера ездил, на той неделе ездил, объезжал в Черноземельский район, это мой родной район. Я там двух э, совхозов был директорами. Я ну, всю жизнь директором работал. В блин плензавод Черноземельский, я не просто так говорю, я это, через меня все это прошло. А никто сегодня решать не хочет. Раньше я э, не хвалю, допустим, наше то государство, но.. Оно выделяло деньги. Первая генеральная схема была. Да, совет министра. ЦК КБСС на пленуме этот вопрос заслуживал. Дал задание совету министра СССР. А, все, разработали программу с 1986 -го года. Начали разработать, 1989-2000 год программа. Генеральная схема, отличная программа. И э, закрепление песков, улучшение деградированных парней, строительство животного помещений. Самое главное, обводнение. Отличная программа, три с половиной миллиона по тем деньгам было заложено и так далее. Ну и что? Страна там в и так далее, всего лишь 32% было выполнено этой программы. Ну и то, из 600 тысяч открытых песков осталось 240. Нормально все, ну не хватило, да. Начали бегать, а вторая программа, 2002-2005, повышение плодородия России. Все, бегали-бегали, выделили там 684 миллиона рублей на эту программу, 9,4% всего дали. Похоронили эту программу и соответственно похоронили все наши предприятия. Вот эти 52 предприятия умерли, нет денег. Третья программа развития мелиорации, то есть это, сохранение и восстановление сельскохозяйственной пандемии в России, тоже хорошая программа, да, с 2006 по 2013 год, выделялись деньги миллиард 1,3 сто стопроцентно выделили все деньги, потому что, вот я вот не обвалюсь, но в 2005 году, помните, Путин приезжал к нам, я перед этим объехал все субъекты, все субъекты, главы субъектов написали письмо, что эта проблема самая такая, отдали Путину. Он тут же отдал Кирсу Миколаевичу, где рядом стоял, потому что в тот момент он был председателем госсовета по сельскому хозяйству. Решай и мне доложишь. И вы знаете, эта программа была разработана со софинансированием субъектов всех. Ну там 10-15%. Ни один субъект за все эти годы не дал ни рубля. Я в Москве еще когда сейчас что-то ездил и говорил, они мне впервые говорят, вот сколько субъект не даст, столько мы сминусуем. Ни рубля с ним не ни сминусовали. Я говорю, издевательски не спрашиваю? А что же вы так делаете? А мы говорим, не можем, потому что эта программа, по-вашему, стоит на контроле кремлевости. До рубля дали. Теперь последняя программа развития миллиардов, она закончилась в 2014-2020 год. Это это туристика не программа. Я сам ее разрабатывал в 2013 году почти полгода сидел в Москве, разработали, отличная программа, все, все. Когда дошло до Минфина России, они перечеркнули и сказали, денег не дадим, переведите на субсидию. И перевели на субсидию. Я им доказывал, а, те землепользователи, а, крестьяне, допустим, совхозы, да, сами должны заниматься своей землей, улучшать ее, а получать потом субсидию. Я говорю, как они это сделают, когда они они говорят, вот, надо воспитывать хозяина земли. Ну как воспитывать хозяина земли, когда у него карман дырявый? Откуда он возьмет деньги? Нет, все, все, ничего, эту программу сразу. Волгоград отказался, Ставропольск край отказался, Дагестан отказался, Чечня отказалась, Астрахань отказался. Mm -hmm. Наши впереди планеты все. По 200 миллионов Калмыкия брала и куда брала? Вопрос большой. Ну и сидят люди. Но факт, что она не работала, эта программа, всего лишь где-то процентов 30 работало и все. И то работали, вот здесь вот 90 сидят, вот. я их сам направил в Бердин, в этот э, Ессинский район, там пески. Технология показала, все, работали. Отлично работали. У них там ряд камер, лес растет. Первый канал я привозил туда, показывал и так далее. А, все. А те другие. Вообще ничего не делают. Деньги в карман, крыша есть и все. Сегодня эти девчат уголовным делом дать, да сюда заводят. А те смеются, поэтому все ходят. Как это понять? Это власть. И защитите некому. Я вот первый канал звонил, говорю, приедьте, снимите, там лес стоит уже. Они-то уже там команду ждут. Вот нам нельзя, нам это и все это. И когда же будет это? Портап это хочется. И вот сейчас вот приехал Мишустин. Мама. Я вот был здесь три дня готов, первый зам министра сельского хозяйства. Меня к телу не допускали. Хотел серьезно поговорить. У меня есть предложение, как это лучше сделать. Мишустин приехал, близко не подпускали что-то говорили ему, он там выступил и сказал, вот надо образовать центр, научный центр по опустошению в этом регионе. В регионе. Я согласен. Да? Дорогие. Теперь Дорогие. Волга... Сейчас этот разговор идет, в открыли приют, не институте, научный центр. Но они открыли, все не понимают, все начинают кричать, вот Волгоград одеяло на себя тащит и так далее, так далее. Не в том дело. Они открыли центр научный э, по приказу... Академии наук Российской да. Федерации. Это их ведомственная организация. Но они далеко смотрят. Завтра постановление правительства 1 сентября должно да, выйти, а там уже есть да. центр научный. Они все его узаконят и все. Но с другой стороны, это научный центр. Он в протяжении 60 лет дня, он не занимается этим вопросом. Два академика пешком всю степь нашу обходили. Петров с Куриком. Благодаря мы им дали заслуженного работника Республики Калмыкия. Заслужно. Все технологии, решения там и так далее, это Волгоградская. Лучше не придумаешь и нет его. Ну хорошо, пусть у них. Но я ставлю вопрос, давайте так, да. они согласны, инженер, директор института, Кулик э, Академик согласны. Да-да, так и должно быть. Производственный центр надо открывать здесь. Здесь, здесь он и был, 71-го года. Есть у нас наше предприятие, ФБО, фитомилизация. Все согласны, надо здесь открывать. Но это должно наше руководство говорить. А у нас министр, три дня у власти. А где он раньше был, хрен его знает. И, и правительство, самых даже нету, которые, похоже, будут поднимать. Вот сейчас надо кричать, а то дакистанцы накричаться и у кем переведут. Это благодаря городовику управлению здесь сочинилось. И должны мы его... Даже не от того, что управление. Раньше при коммунистах, почему все боролись за астраханцы, дагестанцы хотели на себя это управление. Потому что из всего 100% бюджета, это 48% денег оставалось в республике. А там 26%. Астрахани, 14% дагестанцев. Деревь, стаурополёт. Львиная у нас. Но с другой стороны, у нас песка было больше. Вот последнее, когда я программу делал в 2014-2013 году, у нас в республике было 16 песка. 16 800! Три массива, которые были по полтора, по две тысячи. И больше. А остальные очаговые пустыни. Да, да? да. Я в Москве говорю, дайте эту программу, я на пенсию уйду, у нас песка не будет. Вот если бы дали бы, как и было, они взяли на суфере перевели, была, нету. Сейчас у нас песка, я вот закрытыми глазами еду и так далее, смотрю, я вам скажу, не меньше 120 тысяч открытых песков в Домаки. Да. А с другой стороны, когда я воевал да, с ними, тогда... Эти субъекты отказались от этих денег, да? Москва поставила вопрос и калмыкии тоже но ну, я тоже воевал, я же думал по уму здесь сделали, однако все, я, у нас технологии есть, это уже и научно доказано и так далее у них, что Сто деньги, которые даются, 60% на пустыне идет 40% на деградированную пастбище. Это комплексы должно делаться. Если не делать деградированное пастбище, завтра они пески превращаются. Вот как сейчас получилось, как засуха, и все деградированные пастбище открылись стали песками. Никто не знает, никто не хочет проникать и так Ну, что про нас говорит, Москва плевать хотела вот 14 мая. Этого года было ровно 50 лет образования главка Черных земель. Это передовое управление. Никто не поздравил, Никто не поздравил даже не позвонил. Как это понять? смес но так нельзя относиться. Итак, у нас две проблемы на сегодня. Ладно, вы эти девчата поднимали вопрос. Да? У нас опустыня а и вода. Вот сам при этом была, Иванова последняя, она просила, я ей сделал концепт обводнения Республика Университета, выкинули и все, а все кричат, они что, только могут кричать, воды нет, песок сыплет, а что делать? не знают. Вот Мишустин был, что-нибудь тут решили? Да ничего не решили, Мишустин вообще, я, я ему письмо писал, что ошибочное мнение на центр, на центр он давно открыт. Надо производственный тендер открывать. И там я писал, что в этих субъектах мне надо реальнировать все специализированные предприятия наши. А вот От Томыке три штуки, в Дагестане две штуки, в Астрахани две, там в Ставропольск, в они есть на сегодня. Есть. Я вот сейчас со Астраханцами уже дорога не дошла, но они понимают. У нас единственное из 50 двух год предприятия, а год предприятия у нас сегодня есть и существует. Это Дзензелинский МЖС. Там руководитель работает, директором 24 года, а 46 лет всего у У него рядками стоят картера, на камнях стоят с поверенными сельхозмашины, но когда он открыл МТМ, я захожу, три татарных цеха, стоят, я нажимаю все работы. А у нас давно их на метровом зале. Да. И такого человека, да, я... Давайте, говорю, там вкладывал героя, он, он, он сам кавказец, у нас отношения с Сайтом Республики такие, ну давайте на орден дадим ему. Вот сейчас они там думают, Единственное предприятие из 52, который живой остался. А вот день о пустыне было, 17 июня, первый канал мне звонит, Господи да, Иванович, приедет, ему вам просим, покажите. Я поехал к нему. Мы поехали его в посадке смотреть. Последние 2-3 года. Красота! Почти 100% проживаем с черенками. Лес стоит вот так И у нас же там вот у тебя тоже так же, да? Но нет. А вот те, которые посадили, да, ничего нету. Голости. А деньги дали. миллионы. А Почему? никто слушает, никто ничего не хочет. В общем, это проблема, если возможно. Да, пожалуйста, я вот был, эту проблему рассказывал. Яхнюк, депутат Госдумы, Ценинградского, вот, всего, он потом Астраханский депутат, э, Дагестанский, ну они там список есть, протоколы и так далее. Да. Ну, они тоже молчат. День решения. Они мне обещали, что в Госдуме сделать? Пригласить, поговорить. Тишина. Я им в открытую сказал, знаете что, вы сейчас свою проблему решаете. Как удержаться на да. следующий срок, или как квартиру в Москве взять. Плюнул на них, и ушел. Так они вдогонку мне на 1 мая присылают почетную грамму Госдумы мне за яркую речь. а вот просто предложение такое по производственному центру. Если, например, значит, мы организуем сейчас письмо, э, Каша сегодня является значит, председателем да, гражданского да, комитета, да? Значит, организуем письмо на уровне Батрушева, значит, все чтобы все-таки они рассмотрели вопрос о производстве центра, чтобы здесь его открыть, поддержка, например, и других депутатов дел со стороны э, скажем вас там, да, и других этих предприятий, которые у вас есть, вы говорите, что необходимый состав нашего лица. Поддержка будет, чтобы именно в Калмыкии возобновили все-таки. Нет, ну так и так оно должно быть в Калмыке. База есть. У нас филиал в Дагестане есть, больше куда-то. Да, да, в Филиал Дагестане. И по площади открытых пешков больше всех Калмыкия занимается. Значит, когда мы сейчас с Николаем Васильевичем Кашином, чтобы организовал, но вы со своей стороны организуйте письмо такое, чтобы. Конечно, да есть у меня. Я, ты теперь, ты? я теперь понял, что ну, Мишу с толку не будет, потому что у него проблем много и так далее, он уже забудет про этот песок. А. Единственное, сейчас я чего вам хочу сказать, вот, повторить путь тот же, как в 2005 году, я объезжал все субъекты, главный субъект, У меня оригинал сохранился, подписанный э, Магомедовым Дагестан, Черногоровым Ставропольским, Жилкин Астраханский, Юлинжином mm -hmm. Калмыкии вот это письмо. Есть, да? Конечно, есть у меня. Я все-таки музей хочу сдать. И <с точно <с такое <с же письмо сделать. Да. Сейчас, на сегодня. Да, да, да. Я уже с дагестанцами переговорил за, за этим период. Ну все там, друзья, первые замы, там эти. Все. Они говорят, давай, давай, никто не откажет. Давайте мы его запустим сейчас. Запустим. И вот тогда, когда Есть это все, будет... Игорь Михайлович, мы вы все крупные условия, чтобы... Вопросов нет? Да, ну давайте вопросов, я не, говорю, не говорю. Более того, давайте пригласим тех людей, которые работают давайте. с ним, в других регионах. Давайте межрегиональные еще... сделать? Да, давайте на следующей неделе сделать, допустим. Да. Это должен быть на уровне национального проекта. Проводить, создавать вот на базе как раз колокольчиков, создавать и. центр. Давайте, и... я так, я создавать. хотел в этом деле дилетант, да, я просто советую с вами, значит, вы, вы поймите, что круглый стол э, э, так, за неделю не, не, не готовится. Значит, э, Константин сейчас сам вам скажет, дело в том, что если он будет, значит, мы ему готовы помочь значит, принять там, э, сам, на два дня людей, выступить на телевидение там, и все остальное, значит, выйти на, с предложением на федеральный уровень. Вот это да, мы можем помочь. А там вот внутри выступление, там кто-то должен подъехать, там пускай решат специалисты, потому что вопрос очень серьезный. На сегодняшний день просто недопонимают или не доходят руки, потому что, правильно говорят, что сегодня бездума, значит, решают вопросы, остаться там в заднем слое на кресле, или нет, им же задают. Да, да. Поэтому давайте в общее предложение мы готовы. Вот есть да, и вы говорите там там украли триллионы. Вот на сегодня закрыть проблему черных земель и гизлярских пазмичных, надо необходимо разработать с 22 по 30 год конкретную программу по этому вопросу, и стоимость этих, этих, этой программы 8 миллиардов. рублей Всего лишь. И то не в один год, а в ну, 8 миллиардов. И должны заниматься специализированные предприятия, которые непосредственно этим занимались и знают, как это делать. Пока еще. И экспертный центр, пожалуйста, еще. Экспертный центр, еще. Экспертный центр? И не по, не по опустыню, а только как раз по не, но У нас очень много туристов, тот же МВД, а, вот я у ассоциацию, взял проектную группу, готовил экспертную группу да, и так далее. Но если экспертиза, вот проверяют девчат, ага. не дают э, экспертную оценку, где, э, экспертизу делают калмыки. Потому что эти вы вместе все знают. Э, Нанимает Ростовский институт, в который две женщины приезжают, и первый вопрос, который задают. Вы ну, девчат нам ну, Джузлом, покажите, что это. Это что за туристика? Уехали, написали вот такой том. Оценки экспертные, я почитал, посмотрел с интернета, с книги понаписали, все туда. Полтора миллиона заплатили. Как это понять? Министру МВД денег не жалко. Хотя эта работа здесь стоила максимум 300 тысяч. Вот еще что там говорить, да, если говорить, я вам три дня говорил. мы хотели бы на самом деле, чтобы там обратили внимание на ту проблему, которая существует. Астраха уже получила несколько песчаных вод весной этого года, да. которые показали уже там по телевидению. Да. В прошлом году до Краснодара, соответственно, наш песок так, да. пришло. Да, в да, Казахстане. Более того... Наш песок. Более того. Вот все говорят песчаный бунт. Это пыльный бури. Нет, да. Песок, туда не поднимет. Конечно. Это деградированный память, из которого верхний слой уже да. пыль превратился. Вот он поднимается, а все какой-то, о, песок. Ну это дилетанты. У нас кандидаты наук тоже такие же гулевые, Я тому сказал, так он сейчас десертная дорога у меня будет. Мы, на самом деле, хотели бы, чтобы, ну, не только к вам, да, мы, соответственно, будем стараться в профсинкрон, там, соответственно, потому что та проблема, которая существует, она, на самом деле, глобальная. И она уже выходит даже за пределы, наверное, межрегионально даже. Yeah. Да. Потому что это уже, по сути, там, международная проблема, потому что рядом Казахстан. Да, и, соответственно, эти проблемы надо решать. А и... вот то, что заявляют сейчас наши чиновники о том, что у вас... Превыше она скота, которая вот, привела капусту и Это это не это. это, да. это в русский орех, нет. Нет. Да. Потому что вот по последним данным на сегодня в Дагестане 4,5 миллиона вет, в Калмыкии миллион восемьсот, а в Ставропольском крае полтора миллиона. Но к этой зимовке до 7 миллионов, дай бог если миллион останется. Давно да. люди уже все капусту убрали, с унесли, раздали. И даже в России ушли. Это здесь бедные калмыки остались, которые некуда уходить. И между Кавказом и Калмыком по содержанию, разница большая. Если тут может три тысячи держать, нас крест договор. Это единицы есть, которые тысячу держат. Единицы. Вот этим надо сегодня помочь. Власть должна помочь. У нас Китченеровский район, Алгебедский район и так далее. Надо в аренду их за счет республики взять и передать этим. Не передать, а их пустить туда, назовем, чтобы сохранить. А об этом никто не думал. Понятно. Так, ну, в общем, если, конечно, так понимать, там, на самом деле, целый ряд проблем, из-за чего тоже произошла пустыня, но сейчас надо уже... Бороться с тем, то, что уже есть. Это вот, как Константин Иванович сказал, 120 тысяч гектаров. Мы а на самом деле старочам, не... в этом деле какую-то роль играет? играет. Да, конечно, я же говорю, что там я... целый э, скоп проблем, он проблем да. Поэтому, как бы сейчас просто так сказать, что это виноватый фермер. Нет, это абсолютно не так. Это целый скоп проблем, но тут уже искать чисто просто сами проблемы. Тут надо уже реально бороться и бороться эффективно. С да. этим делом. И дело в том, что тут Константин Иванович как раз таки рассказывал за дело вопрос по вот девушкам-принимательцам, которые также занимались борьбой с опустынью, эффективно причем занимались, да. получая ну, не сами в прямой, они были по сути подрядчиками да, у, крестьян, у фермеров, которые как раз таки занимались опустынью, и сейчас их преследуют. На них возбудили, да, на каждую по четыре уголовных дела. Сначала в одном направлении, то, что якобы они не высадили да, там э, эти растения. Потом поняли то, что по экспертизе, вот, о которой как раз Настя тоже рассказал с Росток, поняли то, что там до 100% высадка. Же, да, да. Они начали перепрыгивать на другие статьи. Да, и тем самым они просто отдевают вообще желание какого-то предпринимателя КФХшника заниматься, И как правильно Константин там сказал, что в 70% тех, кто брали себе на, на, на карман, э, непонятно что сажали в пустыню, у них ничего не выросло, да? они там с кем-то поделились, чтобы на них ничего не возбуждалось. И все, они ходят нормально, а те, кто непосредственно занимался, а пустыня, у которых целые поля, там сотни гектаров э, вы, э, зашедшего джездуна, по ним вот как раз-таки занимаются вот, сейчас вот, вот девушки, у них маленькие дети, да? они самостоятельно их воспитывают, да, и их сейчас вот преследуют, запугивают. Вот я был с самого практически первого дня, как их запугивают. И сейчас вот я хотел бы, если позволите, Николай Васильевич, они вот тоже выступят, пару слов. Конечно. Бои вот. Рац Просто это те проблемы, которые вот, без, наверное, внимания федерального центра не сдвинутся. Да. Пожалуйста. Так, Индит, сел. все. я просто, э, это я вам отдам для наглядного примера и вообще, чтобы ознакомиться. Вот это вот были участки, по которым идут уголовные дела. На момент э, переживания, то есть нашего ознакомления, осмотра участков. Через полгода, это вот съемка с квадрокоптера, э, это уже идет прямо на вот этих пустых барханов, у нас идет вот такой результат. То есть, а чтобы высоту показать, э, сейчас покажу, покажу. я сейчас вот вкратце постараюсь все это быстренько рассказать, э, как, что вообще произошло, мы просто не знаем, кому обращаться за помощью, потому что уже так понимаем, что... А, это в другом, да? Ну, вы здесь полистаете, в принципе, увидите высоту, сравнительно вот со мной. Ну, в общем, я вот так вам передам, вы сами посмотрите, да? И мы сразу хотели обратиться именно к вам с письмом, оказаться действием в объективном расследовании. Я сама являюсь индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства. У меня есть коллега, очень хорошо дружим, моя подружка Светлана Химкеева, вот она со мной. Она тоже глава КФХ, тоже индивидуальный предприниматель. Кроме этого у нас еще есть координационный центр помощников. Вот я раньше работала в Министерстве сельского хозяйства Республики Калмыкия, и когда оттуда уволилась, мы открыли частную организацию со Светланой и помогали нашим фермерам. На сегодняшний день у нас 100 фермеров, которые обслуживаются на годовом абонентском обслуживании. Мы им помогаем формировать пакеты документов на получение субсидий, грантов, э, на отчеты бухгалтерскую, налоговую и так далее. Вот мы ведем фермеров. Ни один из фермеров недоволен, ну нету, чтобы не было недовольных, ни таких, кто убежал от нас там с жалобами какими-то. Работаем официально, всем все чеки, все, как полагается, выдаем. И на сегодняшний день тоже так. А Где-то ну, порядком 5-6 лет назад мы стали еще заниматься борьбой, борьбой с опустыниванием фитомеллиорации. Мы начали с чего? С того, что к нам приходили фермеры, у которых уже начиналась деградация пастбищ, обращались к нам с вопросами фитомеллиорации, а мы, так как консультанты, должны были первоочередно сами знать всю эту технологию. Если мы по животноводству, растениеводству давали в консультации по <coughs> грантам начинающий ферме, семейное животноводство, то это мы вообще совершенно сами не знали. И вот, Николаевич, мы сами, вот со Светланой, тогда вообще у меня маленький ребенок был, Света еще не было дочери тогда даже, мы сами с ней ездили, учились на эти барганы у кого идет деградация, у кого идет опустынивание. Мы садились на трактора, ездили в тракторе, смотрели э, технологию, работали на лесопосадочных машинках абсолютно со всеми нашими э, учеными, даже которые уже на пенсии, есть даже такие, которые 62 года э, стаж, со всеми ими работали, все методички полученные изучали. То есть мы всю эту тему изучили полностью, теоретически. Да. Потом мы стали практически применять уже на участках наших христианских фермерских хозяйств. Вот. И получается, мы работаем сезон, отрабатываем, на следующий период мы переходим на другой участок. Два года этот участок становится. Это первый цикл посадка джузгуна. Она задерживает абсолютно песок. Мы эту технологию вот вместе с Константином Ивановичем и на круглом столе, и вообще мы хотим металличку написать. Мы готовы со всеми делиться. Это первый цикл. После того, как принимается джузгун рядками, между ним сеется трава. И причем не просто трава, а именно многолетняя и кормовая. То есть если у нас сейчас пастбище скудные, то вчерашний бархан может стать как раз-таки кормовой базой для наших овец, коров и так далее. Вот, Но вот я именно к вам, Николай Васильевич, обращаюсь. В прошлом году я была участником одного из митингов наших, тут у нас внутри, но выступала там не как оппозиционер, не как э, кто-то меня там попросил, ишь. просто от самого себя, как патриот своей республики, я приехала и начала э, говорить о том, что э, сначала дайте работу нам, людям, которые здесь останутся при Любых. Да, при любых обстоятельствах мы будем улучшать и землю, и нашу экономику поднимать, и детей здесь воспитывать. Мы никуда не уедем. Дайте нам работу, и не просто работу, чтобы она была достойная, чтобы мы никуда не уезжали. Потом ради бога кого хотите приглашать. После этого начались вот как раз-таки преследования уголовные, и получается Светлана, она вообще вот просто попала под эту всю мясорубку. Начиналось уголовное дело в прошлом году Николая васильевич с того, что они говорят, что мы высадили 30% на той территории. Это, я понимаю, точно был заказной отчет. Во-первых, он не экспертиза. Тем не менее, несмотря на это, наш МВД заводит на нас дело. Сначала район заводит, район в МВД переводит. Обыска проходили у меня дома, у... Светлана дома, у моих родителей, у моей бабушки престарелых, которая вот уже не стала, она вообще переживала. Это и не для того, чтобы утрировать сейчас вот эту ситуацию, а вот она очень переживала. Внуча, что происходит? Почему за тобой люди приходят, там что-то изымают? В общем, вот такие гонения, гонения, за нами были, мы все равно работали, там пытались. Ага. Потом аж в декабре назначать экспертизу. Тогда, когда вообще уже период вегетации закончен, Листьев на деревьях нету. они назначают экспертизу в декабре месяце, тем не менее, приезжают э, эксперты с Ростовской области, приезжают они с неба съемки делали, с земли съемки делали, со всеми измерительными приборами, со всеми делами, в общем, все это они замеряли, замеряли, э, уехали, по результатам их экспертизы приходит заключение о том, что у нас 90-100% посадки э, ну, объем а выполнен, в да, в полном объеме, на всю площадь. Получается, то, на чем заводили уголовное дело, что мы 30% посадили, эта экспертиза Ростовска, наругирует. Ну, мы со Светланой руки сложили, думаем все, сейчас понемножку, и вот закончится преследование, дальше начнем, начнем работать. И как бы руки опустили. Кроме этого, мы сначала за защитой, не знаю куда, мы стали в интернет выходить. Нам... В сказали, вы мешаете, вы можете через интернет посредством да, э, да, общественности, мы можем какие-то данные, которые следствию нельзя там оглашать, мы можем озвучить, запретили нам выходить. Мы недавно опять стали выходить. Мы, я вот буквально недели-две назад, мы написали письмо в генпрокуратуру Краснову, Титову написали, Калинину письмо написали, э, от Аббатсмену потом хотим на каналы YouTube по обратиться к вам, обращаемся прям. Нам даже очень повезло, что именно вот в этот период мы прям не знаем, к кому обращаться. За нами никто не стоит, никто нас никуда меня не отправляли на митинги. Но сейчас такая ситуация, что у нас приводит к тому, что уже как бы нам доводит, что условный срок у нас все равно будет. Если условный срок, во-первых, мы и работать не сможем в этой сфере, а во-вторых но ну, это просто имя, вообще мы обозорим, Я я согласна. Вот, кстати, вы его знаете. Мы готовы, вот Первый канал, это приезжали к нам, на, у нас на наших именно участках, тогда какая была ситуация, шла тема борьбы с опустойниванием, Первый канал снимал, и в конце ролика нужно было показать самые показательные участки на территории региона. Нам звонят с главкой и говорят, девчонки, вот у вас самые хорошие участки, давайте мы к вам приедем, ну давайте, приезжайте в Бергин. Приезжают они в Бергию, мы же вот поснимали все, но это только там два месяца было, такие росточки, но все равно они видны. А сейчас вот там вот видно, они уже где-то мне по плечу. Вот. Именно по этим участкам идут уголовные дела. И получается на сейчас вот, мы ко всем обращаемся и за помощью, и за всем, почему, потому что, э, ну, обращались и к руководству нашей республики, в общем, сказали, что что все у нас будет нехорошо, вот, поэтому мы и к вам обращаемся за помощью, за оказанием содействия, хотим, чтобы объективно провели. Я же даже вот в интернет выхожу и говорю, если мы преступники, если мы наворовали эти миллионы, эти деньги, да, тогда покажите хоть один участок в регионе, который пусть даже не превзошел наши, не будем соревноваться, хотя бы уровень того, как мы должны тогда сажать. У нас знаете еще, вот хотел сказать вам, Мы когда работали в поселке Бергин. У нас на участках работало 104 человека. Из них 50 это разные участки. Это вот которые мы до 2019 году весной сажали, а это 2019 год и 20 э, зима и весна. И у нас получается 50 человек бергинцев э, работало прямо в села. Нам удобно то, что не надо людей вывозить, это же лишнее питание, там проживание, даже купаться элементарно. Поэтому местные жители. Ну и местным было хорошо, никто не уезжал с мест куда-то на заработки. Сейчас я со многими на контакте до сих пор. Они говорят, если бы вы приехали бы со своим джузгулом или с пассивом трав, мы бы остались. Есть такие семьи, там четверо детей, детей девать некуда. Она говорит, я за двор не могу выглянуть, потому что я уже абсолютно всем должна, должна в магазине. Вот просто есть нечего. И мне звонит, как будто я такой основной работодатель. И она говорит, я вот не знаю, что делать. И максимум, что мы смогли сделать, Николай Васильевич, со Светой, мы взяли этих двух мальчишек из своей семьи и помогли им в этом году поступить в детский корпус. Потому что из-за собой чувствуем какую-то вот совесть мучает, то, что мы приезжали, 50 человек стабильно работу имели. Кроме этого, то, что они имели, они точно знали, что в следующий сезон мы тоже приедем. Мы не собирались, так, поработали чуть-чуть, деньги типа там отмыли, как там делают, да? на другой прыгнули. Мы очень долго стояли в одном СМО. Вот, поэтому, получается, и социально-экономический сейчас коллапс идет именно в том селе, в Бергине. Они прям очень ждут нас, а мы очень просим, чтобы нас прям оправдали. Я даже боюсь представить, что нам дадут условный срок. Если нам дадут условный срок, я вообще не знаю, как я останусь, если я вообще в республике. Такая вот просьба, так вот горячо, кратко и... Ну хорошо, хорошо. хорошо. Вот, а вот эти презентации мы прям вам хотим отдать, чтобы вы посмотрели, вы готовы работать, идем и ночью. Ребята у нас такие трудовые ясельчане, но у вас очень поджимают руки. Получают субсидии, денежку, значит, на восстановление и на корову и все остальное. Ну, и все естественно, конечно, они находятся под людьми. Но это, это же не важно. Самое главное, она патриотская республика, она то, что она думает. Ну, в принципе, Здесь ничего же не против власти, но просто озабочены тем, что творится. здесь. Спасибо. Спасибо, Значит, друзья, есть ли у кого еще выступление? Пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Я ну, Порал. Проходи. Здравствуйте, Павел Васильевич. У меня просьба, я хочу проект в Калмыкии протолкнуть. Может быть, поможете. То есть я уже 4 года как бы изучаю это. У нас в 80-е годы был, были виноградники. То есть у нас люди занимаются виноградом, у меня несколько поселков. То есть у них был виноград самый, самый дешевый, самый простой, и эти совхозы были миллионники. Ну, в 90-е все это развалили, ну как везде. То есть а, у меня ну, хороший друг, Чебанюк Анатолий Иванович, он занимается виноградорством, два ну, с ним дружу. Он, то есть он мне показывает, как это растет, и он говорит, первые три года я буду с тобой рядом, я тебе помогу, если ты будешь это поднимать. У нас а, перспектива в комыке, у нас солнце-зенит, очень бешеное солнце. У нас виноград созревает на две-три недели раньше, чем на Кавказе. Поэтому у нас перспектива очень большая. И для винограда, то есть ему не нужна там черная земля, ему не надо много воды, ему надо солнце. То есть я вот хочу этим заняться. Да, вот. а, а мороз? Мороз здесь -10. Ну, минус 10 максимум, в основном там минус 5. То есть мороз таких мороз нет. Бывает. Нет. Нет. нет. Нет, таких морозов нет. Нет. нет. То есть у нас перспектива очень большая по виноградовству. Сейчас вот я этот, у меня проект есть небольшой, но я пока на 10 гектаров готов, Но то есть я хочу не только для себя, я хочу это в социальное вести. Выливать его все равно надо? Да. Надо капельное орошение. И воды там немного, ну, там весной там, буквально две недели он заливается, а потом по чуть-чуть. Там, там не надо тонаж какой-то, водопровод, там все по-простому. А было бы электричество рядом. А все. в каком районе? Здесь угловые листы я хочу. Ну, еще в 1906 году Николай II утвердил проект о разведении виноградников в Астраханской области. Там когда-то купец ворвации, грек, имел виноградники. Но не знаю как здесь, но в области 20 лет один раз, 40 раз все то есть, ну, это, эти, если эти проблемы тоже все это улаживается, то ну, есть на практике, как это, ну, как с этим бороться, да. Но здесь такого нет, что опасности, хотя этот огранник, он занимал 18 лет, да, у него ни разу никто не замерзнул, никаких не было проблем. А вот, а, что я насчет этого. В общем, если поможете, если да, можешь, да, да, я бы да, этот да, проект да. буду готовить. Да, я, да, люди помогают, да, целизмерно, да. да. ну, то есть я хотел, как, смотрите, это у ну, меня ну, как и да, я вот недавно открыл. Хочу, чтобы, ну, часть, конечно, я буду, там, для детей, там, 3-4 гектара это будет мое, чтобы у меня семью, да, ну, что-то, чтобы я мог оставить, да, у меня уже 43 с лишним лет. А остальное, там, 10-15 гектар, я хочу, чтобы это было республиканское. Я буду на этом работать, буду молодежь затаскивать. То есть, есть люди, которые горят за глазами, потому что я им объясняю, это здорово и мощно. Куда собираетесь девать и а, В общем, когда я сейчас расскажу коротко, да, я 4 года назад работал на Крымском мосту. Ну, Крымский мост работал. То есть, я эти балки сам собирал. То есть, ну, и мы со стороны Таманера жили. И я, вот эти виноградники, сначала вот эти чехуки, черное поле. То есть, я ну, как в аду. Страшно. Ну, то есть, это зимой, когда приезжаешь, вообще все черное. Потом, ну, по месяцу вахты, уезжаешь, приезжаешь, все зеленое. Попадаешь какой-то рай. Ну, уже вообще во все другое понятие, да. Интересно, ну, до горизонта. А потом, например, вахта приехал назад, да, вот такие вот угрози. Вот такая вот она, красота. И У меня это, короче, мое сердце разобрало в тот момент. И все, после этого у меня в голове стоит, я, я хочу этим заниматься. Да? Я, ну, хотел бы одно, другое, но я понимаю, чувствую, что это мое. Я хочу с землей, именно работы. И перспектива, я ездил, вот волонтировали, мы с Натальей Ахай работали в том году, около двух месяцев. Мы ездили по костюмам, которые развозили, ну, бедным людям еду, скажем, да? Там два пакета еды, они бедные, порванные. Я не знал, что у нас в Камыке, бедные люди. Я знаю, вот ездил друг по другим селам. Да, я разговаривал с их старшими, ну, старшими. Да, с дедами. Они говорят: если надо, будет, мы всегда поможем. И я могу вот этих несколько сел людям помочь, я им дам работу. Не будет, но ну, он через 2-3 года, через 3 года, да, он дает ну, людям хоть какую-то копейку, а у них будет уже надежда на завтра, понимаете? А деньги там хорошие, можно наградить. А по сбыту, вот я протомань. И вино с людьми встречался тогда. Ну, они там работали в одно время. То есть, ну, у нас как, сегодня здесь, завтра там. Общался. Мне просто интересно было, да, возродился, да, я этим начал, нашел людей, поговорил, пообщался. Я говорю, а куда, что вы, где эти, вино? Я говорю, ну, это вино само остается вообще Просто у меня такой вопрос, да? Он говорит, здесь ничего не остается. То есть здесь остается вообще сам третий, четвертый сорт. Ну, то есть на да, скажем, по-другому. С соком они отправляют в Европу. То есть там Италия, Франция, просто сок. То есть если, ну, есть несколько, да, у нас э, людей, которые сейчас, кроме меня, еще несколько человек, которые хотят тоже заниматься иногазом по 10-15 гектар, да, скажем так. Если у нас будет э, уже коллектив хороший, 4-5 человек, которые будут купать, у нас уже будет сумма большая. Если мы сможем там 100 тонн, да, там больше там, 200 тонн. У нас уже можно, то есть это уже в Россию можно, то есть этим можно заниматься всегда. Перспектива большая, потому что в России винограда мало. На самом деле пишут. Ну, это, знаете, как для глаз. Все есть, все у нас мясо есть, иногда на самом деле его мало. Вместо, меньше вот, 10% должно 20%, 18% винограда вообще есть а вот, ну, в России. Николай То есть там дело в том, что я был недавно в Галберсу и как раз-таки общался с директором Галла Гурсу и Пакну. Ну, это помощник этого, да? Я не спросил, и какая основная проблема сейчас с производством права. Он говорит, отсутствие винограда. Дело в том, что Ивана и Испания закрылись сюда. Она не сказала, говорит, то, что ну, в России, ну, приняты законы, да, то, что вино здесь считается только из винограда, который произведен здесь в России. То есть, если сок она не завозит, загрязнется то все, и это, из этого, если произойдешь ремонт, ты не имеешь права называть его. И у них говорит, это самая основная головная боль вот это было две недели назад, она говорила, что самое большое, заживает, нет винограда. Вот то, что там Крым, Краснодар, Старополе, Росковская область и Северный Кавказ вращивает, этого вообще нет. Я говорю, а усколько экспортируете вообще свои продукции, они практически ничего не используют. Все здесь на, на российском рынке. То есть производственные мощности как бы, позволяют производить больше, нету сырья. Ну, по правом что я был, дело да, в том, что у них там в школьник э, довольно да, большие запасы вина. Да? Да? Но это вино очень дорогое. Сам не да, дешевле еще да, уже бутылка. Согласен. Но вы не спрашивали какие кьютор, похоже, как Ну, тихо там не было, а дело в том, что там то, что в штольнях разницы марочные вина, они и, и продаются и здесь, и за границей. Но а рядом, рядом у них цех, где они действительно Дружной Африканской Республики привозят виноматериалы. Там у них и нержавеющие колонны стоят, они делают вино, но это уже, так сказать, и порошковое, и всякое, это уже не маточное. На, да, на еще План давайте. Иван Викторович. Кроме 2 минуты. А, смотрите, здесь сейчас программа, буквально вот несколько лет, а Ставропольский край, вот эти субсидии, кто-то на гранту, у них сейчас Волгоградская область, начали виноградарство, у них прям хорошие поля, они занялись, ну там буквально 4-5 лет. У них, то есть подъем начался по виноградарству именно. Просто, если у вас есть ну, возможность помочь, да, и вот проект у меня буквально через месяц, просто я сейчас землей занимаюсь, да, что, мне нужна земля, мне, то есть, ребята, помоги, подскажут, вот здесь, сейчас катастрофики мне помогают, если я эту землю возьму, там, больше 20 гектаров, да, то есть, у меня уже тогда этот проект будет привязан к этой земле, да, ну, или, может, к вам подойду через вас, как вот. Хорошо, участие. я понял, Владимир давайте сделаем таким образом, я просто докладываю, значит, у сидит, э, мои коллеги, депутаты, на бюджете мы рассматриваем вопрос. Значит, бюджет республики закладывается по виноградарству, значит, средства. И, кстати, я хочу сказать, что они, в общем-то, не полностью осваиваются. И мы задаем вопрос. Мы задаем вопрос. Почему, значит, сегодня у нас в республике, значит, так, с учетом ученых, людей, постоянно занимающихся, значит, вином и виноградарством и так далее, и так далее, считается абсолютно, значит, по климатическим условиям подходящее место. Я, в принципе, вот почему я говорю Чебуника, я знаю этого человек, который в республике Калмуте занимается напряжение десятилетиями, значит, так виноградарство. И он говорит, получается великолепный виноград и винный виноград, и э, виноград, который можно... Столовый. имеется в виду, чтобы можно ее употреблять на население. Значит. И он, это, кстати, является человеком, который буквально все почти земли, он говорит, все земли вокруг города Листы можно использовать, значит, так под виноградарство. И, в принципе, говорю, я знаю, что один из моих друзей, значит, где, Геннадий Патронович, прямо здесь вот, где, э, далеко от города, прям значит, у меня там было поле было, значит, так, которое занималось железобетонными изделиями, значит, он там сделал. и, в принципе, я, я помню, что, по-моему, лет 5, по-моему, мы вино пили, с моделью, которую его делает, великолепно и все остальное. То есть у нас есть, зачатки. поэтому, если у вас готово Бизнес-план, готов какой-то момент. мы готовы переговорить и министерство финансов значит, так вот с моими коллегами, и на уровне министерства сельского хозяйства, значит, что туда? Ну, говорит, я в Шалте вроде взялись, потом бросили, потом еще что-то там. Насколько я знаю, там Виталий. Это путь такой жизненный, если ты за него взялся, сядал, то до старости ты с ним. Нет, нет, я понимаю, просто еще раз говорю, да. у нас... В бюджете заложены эти средства, просто их необходимо использовать. Если у вас довольно-таки серьезный бизнес-план в отношении значит, вот, заниматься виноградушным, давайте мы совместным усилием попробуем. А в течение месяца вы подготовлены? Все договорились тогда, вопросов нет, говорили все. Можно прям еще вот к этому, прямо вот одно слово, да. к этому винограду, да? Извините, что временем вас занимаем. Смотрите, нет. я хотел вот спросить, может быть, вы ответите, да, или как с этим бороться, да, скажем так. Смотрите, у нас аренда а, дается вот, для СФП, да, для тех же Чебанов, ну, также я, например, буду там 15 лет, 49 лет по максимуму. Да? Почему только в Калмыкии, я так понимаю, что мы не можем эту землю купить, выкупить собственно. Да. Вот этот вопрос, как вот этот вопрос решить, может быть, можно... Значит, узнать, он, вообще, я понял, да, да. с учетом того, что коммунистов, значит, да. Компартии вообще против продажи земли, потому что мы считаем, ну, это а, вообще это жизнь необходимая вещь, да, драгоценность без земли человек не может вообще жить. И поэтому, продавая его в одни руки или что-то делая, значит, так мы что делаем? Мы человек отрываем вообще от земли. Мы его как, делаем вообще каким-то бесхозным землю делаем, значит, или же, наоборот, получается, в одни руки продаем. Вы знаете о том, что у нас сегодня, на Семидне, на Белгородчине все земли скуплены. Они находятся в частной собственности. Которые и ни не знают. На секундочку. Я, я испортил. Завтра, например, вы не сможете ходить. Просто ты проехать на машине. Значит, пойти в пруд, например, порыть лыбу, купаться там и все остальное. Значит, конечно, есть какая-то часть. Земли надо продавать в собственность. Но имеется в виду, конечно, гектары, это однозначно. Вопрос другого характера, например, земли, вечное пользование, значит, так, еще есть понятие, что в Советском Союзе было, значит, значит, аренда, которая продлевается или же наследуема, например, вот этой всей вещи, это можно допустить, значит, и на сегодняшний день, сегодня скупка земли, как вы говорите, не дается, например, она дается. Российский Федерации, значит, ее скупает, и после этого значит, у нас есть случаи, когда пашня выкупает значит, по несколько тысяч гектаров, значит, так, и она сейчас находится в запустении. И ничего мы не можем сделать. Почему? Потому что закон не предусматривает частную землю, каким-то образом заставляет человека на нее что-то делать. Поэтому, понимаете, здесь очень много, да, вот двоякое, двоякое. Да, просто человек может вложить свою жизнь туда, да. а через 40 лет забрали и забрали, да. через 15 лет, да, то есть, Давайте. Ну, как вот двоякое. Ну, нет, нет, у нас э, земля не изымается, если она используется по назначению. Да. А если вы взяли земли и используете их по назначению, то у вас их не отнимут ни через 50, ни через 100 лет. Другое дело, что э, почему сейчас ограничены их в собственности? Ну, Николай Венеча в частности сказал. Дело в том, что изъять ее потом очень сложно, да. очень сложно. Вот, вот сейчас 40 миллионов гектаров пахотных земель у нас э, не, не в обороте, заросло уже не бурьяном, уже лесом заросло, уже корчевать надо, там уже ничего не пропашешь. Самое главное, что когда куплю-продажу земли ввели, то ее начали продавать и лицам, в том числе, без гражданства. Что да. это за лица без гражданства, я не ага. знаю, что это за, за, за такие люди. Цига, да. что День, деньги есть покупать. ли? Вот, по да? Есть положение. Вот, допустим, вот у нас в республике культивируют. Вот 3,5 от силы. 40,5. Это коренному а населению сейчас... дают на это. А другим дают на 25 лет, на 49 лет. Это что же говорится? Дайте такому, может на 25 лет, на 49 лет. Местному, который никуда не уедет. И это точно такая же картина, как у Астанханского земля в разбирался. Мне, друзья мои из Лиманского района, дорога, как говорится, дали мне список наших земель, а в Астанханском области 3 для меня крестьянских денег да. Там человек 5. Которые получили, там, казахи, там, русские, получили на 5 лет, а все кавказцы получили на 25-49 лет. Да. Это ж, а кто заедет, в Ленинг, Ну вот ну, ну, знаете, руководители... Да, конечно. И вот еще хотели земле это уже не как предприниматель, а как руководитель консультационного центра. Так как мы консультируем и на субсидии и так далее, да, мы прям столкнулись в последние два года с тем, что именно организация Росреестр, она не регистрирует более трех лет. У нас сейчас большая проблема у фермеров, у которых заканчивается договор аренды, чтобы продлиться и участвовать в гранте, у них должен быть проект и земля оформленная на не менее пяти лет. Да. Но наш Росреестр по Республике Калмыкия, это даже, Николай Ильич, больше вот к вам, Аслан Борисович, к вам больше вопросов, как депутататам Урала, да. чтобы вы подняли этот вопрос. Почему? Потому что наши фермеры, ну, сто. Во-первых, то, что они не могут продлиться, не могут участвовать в господдержке в виде грантов. И Росреестр никак не объясняет, просто не, Сыла... не, не ссылается на внутренний свой приказ Рос... Росреестра. Мы же им задаем вопрос, как люди, вот даже мы с, с коллегой да, моей, мы как главы КФХ. Мы разве будем деньги вкладывать в землю, которую мне дали на три года, вот если логически а подумать. Мы постараемся максимально взять будем. из нее и уйдем. И вот даже был такой пример, у меня в жизни я работала один сезон в республике Чечня, Волпатова, на Узкий район, тоже по посадке Джузгуна. И, кстати, он там тоже принялся, и чеченцы довольны, что калмычки приехали и помогли пустыню задержать. Вот. И там у них какая практика хорошая, и вот мы хотим это или письмо, если нужно будет коллективно от фермеров написать, или вот как лучше к депутатам Курала обратиться, у них есть такая практика. Если ты на своей арендной земле производишь восстановление пастбищ, деградацию, то есть делаешь подсев трав кормовых, там культивацию, выкорчевку где-то в ней, э, зачистку каналов и так далее, они э, автоматически уходят от арендных платежей. То есть их арендная плата есть, но она приравнивается нулю. И при этом бюджет Республики Чечня не теряет. Почему? Потому что чем вот эти деньги, имеющиеся у меня, у фермера, которые я заплачу в бюджет, который где-то там через еще несколько бюджетов, дойдет ли на мой участок, непонятно. А тут, раз я это в моих итере, я вкладываю в землю, сдаю документы о том, что вот у меня пастбища улучшаются, но за это я знаю, что я в аренде, но в нулевой оплате. Как предложение, а, тоже. мы да, да, да, уже Это одно из предложений, которое мы говорили всем субъектам по коренному улучшению. Не коренным улучшением занимаются, а поверхность, там делится. Коренное и mm -hmm. поверхность. Поверхностное да, самое легкое, которое может сам христианин сделать. Коренное там надо технику пускать. И вот только mm -hmm. Чечня этим пользуется. А у нас учиться. Вот я вот воевал, да, сколько? Три года. 150 тысяч гектаров земли, тупой, вот, то есть этому всего отдали. За, как подарок. Ну, соответственно, не просто так. А. И что, бегал, бегал, с работы меня сняли. Я через два года вернулся, а Три суда мы все 150 тысяч гектаров забрали. Собственно, с Калмыки. А они были переведены на 49 лет. И все. И вот так вот своим не черта, а в Рыжском Базаровском. Ну так же Евгений Николаевич. Вот, вот. Добрый вечер. Добрый вечер. Я представлюсь сначала, так, да, Катаева-Подбак а, ныне пенсионер, бывший учитель русского языка и литературы. С какой-то фамилией, нет такого не слышу. Это не Катайцева, Катайцева. Да? Это Катайцева, Катайцева. Это Катайцева, Вот, что я хотела сказать. Ну, во-первых, я хотела выступить в поддержку девочек, которые занимается борьбой со пустыней Я действительно из этого села. Я там родилась. Я прожила там 40 лет. Потом по семейным обстоятельствам я уехала в листу, потом в Москву, теперь опять вернулась, уже погода на пенсии. Но пришлось заниматься теперь уже другим. Об этом я позже. Вот. Что касается Бергена, действительно, это, наверное, Константин Иванович не даст соврать, а самый такой вот эм, регион, который вот, э, пострадавший депрессив, да, депрессив, от, депрессив, да, да. да, от опустынивания. действительно, вот, э, я вот недавно была там, на 9 мая, там у нас открывали, вы были Николай да, э, открывали мемориал землякам». Вот. и э, землякам». Была страшная песчаная буря, помните да? И я, мы с сыном поехали. Я сыну говорю: слушай, когда мы здесь жили, э, такого вроде бы не было. Вы знаете, глаз невозможно открыть. Мы два часа стояли на этом митинге, да, это было что-то страшное. Ага. А он говорит, мама, а тогда не было такой песчаной боли. Ты посмотри, как песок уже лежит в центре села. И мы ехали на машине, я оглянулась, да? И действительно, посреди улицы вот такие вот холмики. Уже понимаете? То есть если, когда я жила тогда, я была сам в своей школе, и я привезла когда-то в свое время такую идею заниматься проектной деятельностью, чтобы дети занимались проектной деятельностью, да? И даже, подсказала учителю биологии, такую тему для проекта, для исследования. Изучение движения песчаного полка. Учительница это ухватила за эту идею, и она стала проводить со своими ребятами, со своими учениками исследования. Вот они пошли, такого-то числа, такого-то года, они это зафиксировали, и забили колышки. Да? Вот Сегодня эти барханы находятся вот здесь. Идут ну, через месяц, смотрят, а они уже на метр продвинулись. И вот так вот они значит, изучали движение этих барханов, и через год... А эта учительница со своей девочкой поехала в город Долгопрудный на Всероссийскую научно-исследовательскую конференцию учащихся. И заняли они со своей работой третье место в России. Вы понимаете? Это, это был фурор. Почему? Потому что вот такого исследования у нас в республике, наверное, ну, не буду говорить о науке, но о школе науки, да? И тем более, когда это сделано местными людьми, да? Это не придумано в научных кабинетах. А это действительно измерено вот этими ручками детскими. И вот третье место они заняли. И вот те ученые, которые были на этой конференции, они были в восторге от этой работы. Вот. И действительно, много этих барханов тогда не было в селе, в центре села и посреди улицы. Понимаете? Вот. А сейчас они у нас посреди улицы. Сейчас глаз невозможно открыть, ага. и люди живут вот в такой вот ситуации, когда ну, жизни нет практически, воды нет, тут говорили о Баршане 2 километра, а это 300 километров, где эпицентр опустыривания, да? воды нет, круглые сутки дует вот этот ветер, который поднимает эти песчаные бури, но жизни, жизнь очень тяжелая. Но люди там живут, стоически живут, героически живут, понимаете? Вот, и я даже сама, вот я говорю, ба, ну, с одноклассницами встречаюсь, два девчонки, как вы вот живете, как вот? А они говорят, ну что делать? Что делать? Живут, живут, живу, вот. И вот этим девочкам великое спасибо за то, что они занялись борьбой с этим опустынем, понимаете? Но почему я хочу сказать, почему? Вот такой героический труд, я не побоюсь этого слова. Да? Вот я когда поехала, на, помните, Байера, на открытие ступы просветления, в ступы просветления, я поехала, это было осенью, ага, я увидела этих девочек, я увидела этих ребят. Они были одеты в рабочую форму, ну, вид, конечно, не уделяющий, так сказать, хорошего настроения и позитива, да. И вот они сняли домик они. Сами себе готовят еду, сами себе баньку топят и живут там месяцами, оторваны от детей, от семьи и прочего. И вот из-за такой, такой труд, на них, значит, заводят уголовное дело и проводят обыски и так далее, и так далее. унижают, оскорбляют, я считаю, у человеческих достоинства, да? Это где это, это герои, надо их пример показывать, распространять, награждать, да, чтобы другие такие же нашлись, предприниматели, которые в других районах этим за заднились, правильно? А у нас в республике вот так, понимаете, вот, вот где логика? Вот скажите, пожалуйста, где логика? А логика вот в чем, я вам скажу. Это, правда, уже не относится к теме опустынивания, да? Uh, и к теме предпринимательства. Почему? Потому что я не предприниматель. Выкладки вам экономические производить не могу, и терминами вашими я сыпать не могу. Вы позволите мне? Да? Конечно. Есть еще такое время, да? А дело да, в да? Дело в том, что я, как и Ибаира, 5 октября 2019 да, -го года выступила на митинге против трапезников. А почему я выступаю? Я пенсионер, сижу дома, обыватель простой, да? Ага, От... слышу о назначении э, э, из Донецкого человека, открываю интернет, я владею интернетом, ага, открываю, смотрю, на нем печати не поставить. Вы понимаете, он уже с молодости начал заниматься всякими махинациями и так далее, и так далее, и так далее. На нем печати не поставить. Я ужаснулась, я прошла в ужас, думаю, как это так, неужели да, не может быть такого, да? Я пришла на митинг и увидела молодых людей, патриотов, которые действительно тоже были озабочены этим назначением, да, этого непонятно кого. Ага, и это самое, а, да, М -м -м. я изучила внимательно его биографию и с карандашом в руки. Я как учитель люблю, люблю работать. это самое, Хорошо, в смысле документально, но ну, вы поняли меня. И стало выписывать из его биографии цифры. И что же я вижу? Два года вот здесь, один год здесь, два года там, три года там. Вот скажите мне, пожалуйста, Николай Васильевич, может ли человек, работая два года там, три года здесь, вот там получить, как наша глава Бадус Сергеевич сказал. Имеет колоссальный опыт град... градоначальника, супер-сити-менеджер. Конечно, против Бату Сергеевича он, конечно, колоссальный. <сínt> <сínt> а? Я говорю, ну, он настоящий лихтун, я подумала, что ну, он, он настоящий лихтун. Когда человек работает 10-20 лет, вот как мы, да, тогда мы становимся профессионалами, правильно? А когда один год, там, два года, года, там извините меня. Хочешь что говорить, но я никого, никогда не поверю. И вот такого человека вот к, нам, к нам назначили, работает, как он работает, вы сейчас слышали, что нет воды два километра. Сделайте, чтобы он улетел и от вас. А вот и вы, а кремль, поддерживает. кремль поддерживает, кремль поддерживает. Куда мы против кремля? Ну и то мы выступаем против кремля. Так есть, так? Есть. Вот. Ага. И... Я вот. я и что я хотела сказать, у вот него то есть, смотрите, вы вот такой, Баира выступила на митинге, я выступила, другие ребята выступили, мы оказались кто? Мы оказались врагами народа, мы оказались оппозиционерами, а в участии в политической деятельности у меня в голове помине не было, понимаете, я обыватель, я пенсионер, ну, смотрю своих лучах, значит, да, занимаюсь потихоньку репетиторством, как понимаешь, да, и тут значит, на меня заводят уголовное дело, да, или Административ. административное дело, да? в полицию тащат меня, в суд, меня, почетного работника образования Российской Федерации, лауреата международного конкурса методических разработок о холокосте, победителя конкурса «Гранд Москвы». Вот что я должна была чувствовать и ощущать? Они, они добились обратно. Они хотели нас зашугать, простите за просторечное такое да, запугать, э застращать, э запретить, но добились обратно, понимаете? Теперь я оппозиционер, как и многие другие, я вам думаю. То есть я хочу сказать, вот я к чему это веду. Вот я, хочу, я к чему веду к кадровой политике нашего э Владимира Владимировича Путина, уважаемого Карпчика. Вот 30... 30 лет наша республика в хвосте всей планеты, планеты всей. А почему? Вот спрашиваю, почему? А благодаря Валину Владимировичу. Потому что назначает нам Кирсана Николаевича, который начал разваливать, потом Орлова, который до конца чуть-чуть. Ну вот, вот, и вот этот пришел мимо до конца. Понимаете? То есть присылают нам, зато они говорят, они закончили московские вузы, да, не нужны, на московские вузы. Пусть они закончат наш университет. Но это будут сыновья, чабанов, агрономов, зоотехников, директоров, совхозов. Но дети из села, которые знают все наши особенности, сельское хозяйство хорошо знают. Вот из них получится хороший специалист. Понимаете? А не из того Орлова, который закончила, которые Румжина, который закончили Нигимон и этот, Вот что мы имеем, почему. Я почему-то говорю, потому что вы, Николай Васильевич, вы из верхнего шалона власти. Вы бываете везде, вы вхожи везде. Вы, то есть вы можете сказать, что в регионах поднимают вот такие вопросы. А такие не проколы в кадровой политике, не ошибки в кадровой политике, я считаю, это преступлением. Что вот э, такие э, непрофессионалы, далеко э, э, стоящие, на, находящиеся от производства, от регионов, такие люди назначаются главами регионов. И вот э, сейчас э, Владимир Иванович, да, здесь Константин. Константин, да. Ой, Константин Иванович говорил о том, что вот как его в Москве встречали, да? Два которые в России еще понятия не знают. И где Республика Колмыгия находится, не знают. Вот, то есть к власти приходит кто? Пришли, вернее, уже кто? Непрофессионалы и невежды. И вот поэтому Россия где в Понимаете? Ну, вот у что нас, дело. в нашей программе КПРФ первый раздел в программе как раз стоит о кадровой политике. Ну, Патрушев, ну какой он министр сельского хозяйства? Ну, я понимаю, что он сын директора ФСБ но к сельскому хозяйству он никакого отношения не имеет. А он набирает таких же послушных себе людей, которые в сельском хозяйстве не понимают и понимать не должны. Там же, вот вы слышали, на 20% хотят сократить высшие шалоны власти. А почему? А оказывается там по 20% вакансий в каждом министерстве. А вы думаете, никто не хочет туда идти работать, что ли? Хотят. Да надо заплатить сначала, чтобы туда попасть. Вот 20% лишний. Но дело в том, что Мишустин сказал, что сократит, но что-то я не слышу, чтобы сократили. Ничего не сокращается, потому что это очень большие деньги. Хорошие. Так что говорить о том, что какие-то специалисты... Да какие специалисты? Где у нас специалисты вообще? Если министром обороны Шойгу назначили, который в армии даже не служил. Я уж не говорю про Судилкова. А в любом министерстве, кто такой э, Манглор? Да он финансист, он никогда в, в производстве не работал. Кто? Министр экономики. Не экономист, а опять же финансист. Все прошли через Минфин и только знают, как экономить, но деньги не давать э, никуда. И возьмите, кто вице-премьер? Вот сейчас Ольга Голодец. Чем занимается? Она занимается вакциной противоковидный, вместе с этим э, э, Грефом, она заместитель Грефа Сбербанке. Вот они теперь вакцинируют нас и получают неплохие деньги. Вот и все. Вот, я, я тоже не забудели. Да. Да. И вот э, в связи с, вот, с девочками, да, э, вот что хотела рассказать вам, чтобы вы их знали, и если возможно будет, потом нам помогли вот в каком вопросе. А, значит, вот когда это произошло полмесяца назад, да? мы услышали такое известие о том, что в Бергениу, в этом поселке, да, намечается провести фестиваль... Санк, как он называется? Санк Берст. Я по английским не владею, но немецким. Верм. Верм. Верм. Верм. Верм. Верм. и уже Верм. даты, Верм. Верм. по 29 августа. 10 тысяч участников, плюс, представьте себе, там, 5 тысяч обслуживающего персонала, несколько тысяч техники, единиц техники, да? Что они, все, все, что вот эта вот масса людей, народу и техники сделают с нашей степенью? Они ее изъездят, они ее истопчут. А мы смотрели с сыном, когда узнали об этом, что это план зашли на YouTube, смотрели видеофильмы и вот что мы увидели, это город-фестиваль, разравнивается территория, то есть будут бульдозерами да, ее прочищать, разравнивать, то есть И вот корневой, это, корневой да. вот этой почвенной системе, какой будет а, у, нанесен урон, вред, да? Куда? Вот это есть борьба со пустынем, которую ведет наш лава. А мы давайте им э, этот ураганный ветер закажем. И как раз этот фестиваль планируется. Номере. Юля, в этом в этом. на номере. Да, на двадцать Не отменить. на То есть мы подняли, подняли борьбу, да? бергинцы, значит жители Юдинского района, жители республики в соцсетях, вот борьбу, борьба. борьба была не шуточная, да, но теперь они ее перенесли на следующий год, ну, вернее, любой этот фестиваль, да? теперь опять придется нам, как говорится, бороться, да? вот я напомню, позволю себе, простите меня, что я столько времени занимаю, вот на самом первом митинге, сама, помните, Адяну Гушин кричал, это был крик души, он кричал так, я не хочу заниматься политикой, политика сама приходит в мой дом, и вы понимаете, вот эти бергенцы, которые живут где-то в отдалении, на границе Состраханской области, в этих песках. И политика к ним пошла. И им пришлось возмутиться, им пришлось встать и бороться за свои права. И за этих вот девочек вступается тоже по этой печи. Что это, это такое? Просто. Люди борются со пустынем такие деньги тратят, да? такие силы тратят, да? Да. а от им фестиваль такой приводит. Понимаете? Вот где логика? Вот где логика? Это не. Это... Идиоту такое в голову не привел. Ну, прямо мы были вообще в шоке, мы ничего не поверили. И еще они приплели, знаете что? В общем, оказывается, этот фестиваль поддерживает Министерство культуры. Плюс они сюда приплели центральный хурул, золотая обитель, Буддыршик Ялуни. Что якобы хуру поддерживает. То есть грязными методами они пользуются, ничем не бредут. Понимаете? Мы обратились в Центральный УРУ, в администрацию. Там нам сказали, что ничего общего они с этим фестивалем не имеют, никакого отношения не имеют. И вот, вот так. Спасибо то, есть, спасибо. то есть, вот видите, вот, вот такая атмосфера, в которой приходится жить, работать и выживать. Спасибо. Спасибо прощайте. вам. Друзья, прощайте, здравствуйте. Да. Здравствуйте, да. Друзья мои, вы меня извините, у нас Николай Владимирович приехал. Я уже, знаете, обедом, не ужином, не кормил, он, он сидит уже скоро, упадет. Ну, я осущу, значит, спасибо, что вы пришли, поделились с нами. Я думаю, что у нас будет еще время с вами встречаться, значит, так, в принципе, на сегодняшний день вот в отношении значит, наших, наших значит, девочек, которые занимаются у нас есть какие-то определенные моменты, мы, например, довольно-таки серьезные письма хотим направить и казаться что и суда по МВД, и естественно, конечно, если необходимость будет и Генеральную прокуратуру, и все остальное, и ВСК Бостокину. Ну и потом я послезавтра буду встречаться с главой администрации, если получится, я все эти вопросы поставлю. Спасибо. Да. Нет, республика. Республики. Ну, да. Неправильно У них глава администрации, а у нас глава республики. А, глава, а, глава администрации Астраханской области а. называется. Божественное. Да. Понятно, да? Еще раз спасибо, удачи вам. Ну, естественно, конечно, у нас вот а, самое, как его, с анал с вами плотно работает. Я думаю, через зиму мы будем, так сказать, с вами держать связь. Договорились? Удачи вам!